Привет, Дэйох. Да как твои дела? Пиши в комментариях, и мой сек... личный секретарь, возможно, опубликует твои комментарии. Меня зовут Максанович, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Книги собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха ему мутора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверено на практике лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 31605878. Рассказ номер 13. Теперь соседи не будут видеть, как я вожу домой девиз. Итак, сегодня 11 ноября 2013 года. Соня, У тебя есть возможность распечатать бесплатно книжку? А вот насчет заработка на фриланс. Я сейчас прорабатываю все, чтобы там нормально зарегистрироваться и так далее. Какие работы смогу сделать на первом этапе? Это сложный вопрос, тут поспешные действия не нужны. Не, принтера у меня нет! Ясно, когда-то ты мне делал, поэтому спросил. Я никогда тебя не мог делать! У меня принца никогда не было. Вот Саня забыл, ладно. Проехали. Ты что делаешь? Мне прислали мошенники вот тут на почту Australian Police, for, for Max, там ля-ля-ля-ля-ля-ля, сертификат Max на почту. Ага, это фигня, и мне присылали. Забей их. <с nível várias> У меня в доме... Пионерили фонари у подъезда. Теперь блять темно. <связь> <связь> <связь> На крысе имел в виду. Ага, круто. Очень. <связь> Для меня классно. Теперь соседи не будут видеть, как я вожу домой девиз. <связь> Ладно, я спать. О, как раз звонит она уже в дверь, Я пошел. Давай, звони <связь> там. Палок накидай побольше! Итак, друг, ты слушал рассказ номер 13. сегодня суббота Подписывайся на мой канал. Каждую субботу ты будешь слушать мой новый рассказ. Ничего выдуманного, все по-настоящему. Подписывайся, подписывайся, подписывайся, подписывайся. Желаю успехов тебе, Макс Пока-пока.